Данные клиентов банков оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тысяч соотечественников, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Итак, друзья, что же вам необходимо сделать, чтобы установить деньги, которые нам полагаются от Фонда защиты персональных данных? Необходимо зайти на специально созданный сайт по проверке утечки данных.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 для Натальи Мироновой сотрудником Тедом Льюи здесь сказано то что у нас были некоторые утечки данных в основном они пришлись на ноябрь 2018 года и фигурировали в большей степени фото и видеоматериалы ну скорее всего это с инстаграм аккаунта ну да, так вот как раз в таблице отмечено, что обнаружились ли фото и видеоконтента. То есть, скорее всего, кто-то использовал фотографии из Инстаграма для каких-то своих рекламных целей. Также здесь указано, что сумма компенсации является окончательной, и она уже не может быть пересмотрена. Ниже тут представлены таблицы как раз-таки по проверкам, которые мы выбрали. И вот она сумма. Total Sum Compensation. Сумма компенсации.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 Сейчас перед нами страница, где нам предлагают указать свою страну. Здесь как раз таки сказано, то что у нас отсутствует номер социального страхования. Нам необходимо оформить временный номер социального страхования на 48 часов. Для этого выбираем здесь страну. Ищем Russian Federation.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 Еф Евгений... Ниро но Нажимаем оплатить. Необходимое смс подтверждения операции. Ожидаем смс.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 Показываю пароль. и Нажимаю ⁇ Войти ⁇ Ждем смс подтверждения. Так, код подтверждения пришел. Вводим 112 575.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 Кстати, я думаю, что мое видео наберет много просмотров и не ограничится только моими подписчиками, которые учатся программировать. Поэтому я не могу упустить возможность, так сказать, прорекламировать мою книгу по программированию на Delphi C++. Это, кстати, отличный шанс для вас отблагодарить меня материально. Деньги лишними не бывают. Ссылочка на покупку книги будет внизу моего блога.